А спонсор этого видео зеленые тапочки. И забьют вашу жопу так, что вы не сможете сидеть. Бьет по сроке лучшие ремня. Всем советую. Mm -hmm. Всем привет. На самом деле я хотела написать ролик. Может сказать еще неделю назад. блин. На У меня что-то столько плохо, что я не хотела вообще ничего делать в принципе. Именно поэтому я решила записать ролик сейчас. Я даже не знаю, когда я выпущу его. Я думаю, что можно начать с самого главного. Где продолжение сериала? На самом деле я сама не знаю. Вообще-то ты знаешь, просто тебе лень. Слышь, Белобрыс, едят чудо. Еще не время выхода. Ладно. Ладно, на самом деле я знаю. Ну блин, причина одна и та же. У меня нет ни микрофона, вообще ничего. Тогда спросите, Ульяна, через что же ты записываешь тогда -то, свой голос? А я вам скажу: я записываю на ГС ВКонтакте. Это так трудно. А сериалы записывать еще сложнее. Говорю я это потому, что я уже кто-то раз пыталась записать сериал. Ничего хорошего из этого не вышло. Так, окей, я записываю эту часть, возможно, уже спустя неделю. Но извините, но, блин, я настолько ленивая, что мне даже лень записать какие-то ролики. Итак, я хочу ответить на остальные вопросы, которые задавали под постом. Всего 5 вопросов, на самом деле это... ну ладно. Первый вопрос заключается так. Хотела ли снимать Гачу? Хотела, но перехотела. Ну, знаете, такое вот у нас мимолетное решение. Так что давайте к следующему вопросу. Второй вопрос заключается вот так. Какой сериал ты не будешь снимать дальше? Хороший вопрос, я даже не знаю, как на него ответить. А на третий вопрос я не хочу отвечать. Ну, на четвертый можно, наверное. У тебя есть пара? Хм. Я отвечу так. Я не одна. У меня в голове тысяча тараканов. Также насчет продолжения сериала. Да, я их буду продолжать. И день рождения у меня 8 сентября. Итак, я сразу извиняюсь за то, что так коротко, так мало. Но знаете, для... Объяснение того, что нет видео, надо многого. Все вы и так знаете причины, все вы знаете, что я ленивая. Но я буду стараться делать какие-то ролики, радовать вас, себя и близких мне людей. Так что спасибо, что прослушали мой двухминутный монолог. Это очень странно. Особенно, когда видео не было 4 месяца. The situation's strange. It takes a